Вступительный членский взнос. Понимаю. Он тратится на нужды кооператива с суставами. Она говорит, понимаю. А есть еще боевой взнос. Давайте особенность паевого взноса. Что это такое? Пай это имущество кооператива. Имущество кооператива может быть принято от пайщиков в виде денег, интеллектуальной собственности, недвижимости, движимости. Ну, все что угодно. А как соизмерить ценность того или иного? Потом дальше. Пай можно меняться между собой, можно продавать. И это возвратная, э, возвратная система в кооперативе. Пай может вырасти в цене в кооперативе. Давай, да. Поняли, да? Поняли. А мы говорим, а пай может быть цифровым активом, о котором вы говорите? Она говорит, конечно, может. Вот оно и вот. Есть. Поэтому у нас... Не криптовалюта, а наш цифровой актив, наш цифровой пай, который мы можем принять у любого, у любого вас. Вы можете купить этот пай, можете вернуть назад в виде возврата своего пая, можете разместить пай любым, хоть, хоть землей, хоть интеллектуальной собственностью. Можете вывести пай и торговать им на бирже, да ради бога. Можете пай превратить в фиат, то есть наличные деньги, да ради бога. Можно ли в нашем кооперативе, чтобы участвовали юрлица? Да. Это в законе прописано. А может ли эта кооперация быть международной? Да, все время Она все время международная. Об этом говорят наши высшие руководители. И Путин с большой сценой, что надо развивать международную кооперацию. Ты, ты. Вы понимаете, как мы классно вписываемся во все российские законы и международные законы? И при этом ничего не нарушая, мы можем спокойно сделать платежным средством. Ну, в скобочках, да, наш Аюнин. То есть, на самом деле, вот в чем наше главное преимущество? Мы очень хорошо знаем кооперацию, мы очень качественно выстроили сразу все взаимоотношения нашей, нашей компании, мы очень качественно прописали наш устав, мы очень качественно прописали все наши положения в нашем клубе. И теперь получается, что реально, как, как это и есть в законе, что мы государство в государстве. Мы, не нарушая ни одного положения, ни одного пункта любого законодательства в нашей стране, используя преимущества в кооперации, можем сделать так, что кому не, всем нельзя, нам можно. Более того, смотрите, мы сейчас будем прорабатывать, и теперь все, все наши внутренние компании, которые с нами работают, это Академия, это сотовая связь, где мы дешевле разговариваем, еще и кэшбэ получаем, и это наши 12 тысяч предпринимателей, мы сейчас проработаем возможность возврата НДС. Вот опять, ну, опять же, это прописано в законе, но этими то не пользуется. Очень, Смотрите, возможности огромные. А пользуется, наверное, ну там с, если не сотую часть процента от всех предпринимателей, я и то, наверное, удивлюсь, если будет столько. Все очень мало. А конкретно прописано, если вы внутри кооперации обмениваетесь паями, то это не облагается налогом. Теперь мы, у нас есть в распоряжении возможности Казанского университета где люди знают кооперацию еще лучше, они этому обучают профессионально. А мы у нас с ними договор над подписан Вы же в курсе же, что у нас учатся наши студенты и получают дипломы государственного образца, наши, наши партнеры из нашего клуба, обязательно дипломы менеджер сетевого бизнеса. Круто, да? А вот следующий набор будет, наш тройственный договор мы подписали в Сочи в этот раз. То есть мы, и Group, Казанский университет и Шанхайская бизнес-школа. Там искусственный интеллект, блокчейн-технологии. Сейчас еще будем специалисты по блокчейну еще готовить. Представляете, впервые профессионально готовят специалистов в этой сфере. Такого нигде нет. На государственном уровне. На государственном уровне. Вот получается, что мы идем настолько, опережая все, и получаем в руки такие возможности, просто ни у кого таких нет. Но теперь вопрос. Ну, грех этим не использовать, не воспользоваться. Понимаете? У нас огромнейшее преимущество. И когда Елена Сидоренко услышала, что мы сделали, она говорит, ну, нужно срочно это внедрять. Я говорю, а зачем? Не надо, это наше достижение. Вы сделали, вы сами изучаете, доходите своим умом все остальные. Понимаете, да? И вот в этот раз на конференции многие-многие подходили, вы показывали, как работает наша платежная система, что мы сделали, что мы создали. У всех глаза вот такие, а где вы? А мы вас не слышали, мы не знаем. И что вот так вот на падающем рынке собрали там на ICO больше 10 миллионов долларов, мы говорим, да? А кого вы привлекали? Кто вам эти деньги? Кто ваши инвесторы? Вы простые люди, которые вложились там по 100 долларов, по 1000 долларов. И что, крупных инвесторов нет? или Ни одного, мы не взяли ни одного. Специально, почему? Да потому что вот сейчас мы работаем на рынке, Ирина Николаевна тестирует у нас как раз работу на бирже. Да? И у нас операторы работают, специальных людей для работы на бирже. Вот. И мы понимаем, что там очень много китов, игроков, которые специально опускают монету. И вот сейчас наша монета ниже номинала там торгуется, и нам это хорошо. Надо это, да, молодцы Именно поэтому мы решили, что 8-го, когда мы собираемся в Москве На большом мероприятии мы скажем, что мы будем делать А в Пахре создадим ударную группу И наши специалисты, которые уже научились работать Будут обучать команду, которая будет работать На этих, на этих биржах А биржах уже у нас несколько Для того, чтобы скупать Если кто-то будет ну, это, опускать Мы у них сразу скупаем Ну и, и супер И еще мы приняли такое очень волевое решение очень правильно мы не проданы наши юниты будем сжигать и мы их уничтожим для чего чтобы держатели юнитов очень быстро да, получили пай, да. да были получили вашу да, чтобы наш пай вырос в цене внимание да. наш пай вырос в цене вот как будет звучать то есть проданные остаются не проданы сжигаются не продан сжигается для чего ну, вот еще раз у нас алексей пури приехал наш адвейзер Наш консультант, он банкир, он знает всю внутреннюю кухню, как это работает банки. Он сам работал в крупнейшем банке России, открытие, знаете, банк, да? Он там специалистом по рискам был, поэтому он знает вообще вот изнутри очень хороший специалист. И он говорит, если эмиссия ограничена и монет уже нет и они не выпускаются больше, то при росте бизнеса во сколько бизнес оборот его вырос во сколько раз подорожала монета? Ну, у нас в этом году рост бизнеса составил 300%. Это получается, вы 3 икса спокойно могли бы сделать на монете. Mm -hmm. Что такое? Ну в три раза увеличить. Положили миллион, получили 3 миллиона. Mm -hmm. Да, за полгода. За полгода у нас такой прирост компании. Скажите, а вот вопрос, компания сдуется. А кто, нас, кто нас сдует? У нас стремительно растет количество пользователей. Мы сейчас еще включаем игровые механики. Делаем так, чтобы пользователям было интересно, а у нас люди бесплатно заходят, бесплатно совершенно. И получается вирусная рассылка. Он приходит, ничего не сделал, он кого-то пригласил, из того получает кэшбэк. Этого вообще нигде нет, понимаете? У нас многоуровневая система кэшбэка нигде, нигде в мире такое не применяется.